Друзья, всем привет! Меня зовут Марили. Сегодня у нас 11 февраля, а это значит, что наступил Новый год по лунному календарю. В честь этого мы решили побаловать себя вкусняшками и заказать домой еду. Ой, смотрите, нам что-то подарили! Что это? Какой-то что-то написали! Ну, только не знаю, как Блин! Все наверняка вы слышали то, что в Корее есть такой популярный сайт, называется Купанг, по типу как корейский алиэкспресс. И Купанг отдельно создали приложение, которое называется Купанг Иц. Это приложение для заказа еды. Вот. И сегодня я хочу вам показать, как мы будем заказывать еду и, собственно, пробовать ее. Заходим в приложение Купанг Иц. До этого мы уже прошли регистрацию там. В общем, здесь очень много выбора разной кухни, много ресторанчиков. В принципе, на любой вкус и корейская еда, чикен, не знаю, что тут еще, пицца, японская еда, китайская, морепродукты, десерты, кофе, снеки, разные бургеры. Там есть KFC, кстати, сеть знаменитая, и Burger King. Вот, но мы решили а, сегодня заказать корейскую популярную курочку. Поэтому будем делать заказ. Тут написано, что они дают еще вот купон. Так что проверим. Вот скачиваем купон на 4000 вон. Угу, скачали. Вот нам понравилось популярное меню. Какой-то Golden Chicken Set. Вот нажимаем на него. Здесь можно выбрать вот так картинку посмотреть. Как мы поняли, два вида курочки. Кола, майонез, редька, соус и картошка фрим просит выбрать курочку есть просто жареная ну в общем тут много разных всяких вкусов вкус есть supreme чили очень острый френч, гарлик это французский чеснок <laughs> так паста карбонара вот но мы решили попробовать острое да дим это здесь вот в скобочках написано что плюс 1000 вон за этот вкус Тут есть бесплатный, просто жареная курочка, а остальные вкусы э, за тысячу вон доплачиваешь. Есть некоторые, я смотрю, 2000 Смотрите, получается у нас э, сет стоил 23 тысячи, плюс тысячу за вкус добавилось. 24 тысячи, 5 тысяч вон у них доставка, минус 4 тысячи вон купон, вот 25 тысяч вон. Дальше здесь можно что-то дописать, если у вас есть какие-то пожелания в магазин. И дальше здесь вот такая графа для партнера по доставке. То есть, как именно доставить вам еду. Мы выбрали сфотографировать заказ около двери. То есть, нам не будут ни звонить, ничего. Просто поставят около двери нашу еду, сфотографируют и пришлют нам. Вот этот способ очень удобный. Особенно для тех, кто не знает корейского языка. Например, как мы. <свят> вот, для нас это вообще самый-самый подходящий способ. Так что, все, купон сработал, он автоматически сюда вставился. Кстати говоря, я ничего даже не делала, просто его скачала, и он автоматически его подставил в заказ. Все, pay 25 тысяч вон. Выбираем. Все, заказали. <свят> так. Формируется, на... а, принят. написано, что... Наш заказ принят. Вот, и еще решили попробовать заказать какой-нибудь десерт, так как сегодня праздник, решили гулять на полную. А, и вот здесь, кстати, появилось время 39 минут. Так что проверим, насколько они будут пунктуальны. Так, делаем следующий заказ. Вот одна кафешка прям рядышком с нами, 1,4 километра. Кстати, да, показывает расстояние, сразу показывает а, время. Вот за которое примерно будет доставлена еда. Еда, напитки, десерты, в общем, все. Так, называется кафе идея кофе. Но если я правильно произношу, надеюсь, что верно. Вот тут я уже буду, как говорится, на свой вкус выбирать, что мне захочется. Так, здесь есть кофе тоже разных видов. Напитки, бабл-ти, Дим, хочешь попробовать флатчину? А вот какой-то шоколад. Не со льдом? Шоколадный напиток. М -м -м. Ну, вот, пусть... Есть шок... с льдом, а есть без льда. без льда. Без льда вот шоколадный, да? Угу. Тут, в общем, тоже за дополнительную плату можно смотри, добавить фундук, добавить карамель, ванилу, макадамия и добавить ирландский. Не знаю, что это. Добавить шоколадный соус карамельный дополнительно еще что-то добавить тебе? ничего не добавлять, да? <как> а вот все, выбрала теперь себе. а я наоборот бы что-нибудь холодненько попробовала. Угу. короче попробую с клубникой. хотя это для меня не типично, но так. и что то мы на десерт? хотели вот тут есть, кстати, печенные что-то, вот они выпекают наверное сами. есть, кстати, буррито, чизкейк. Есть тут кексы э, Blueberry Muffin, есть чокол... э, шоколадный маффин. Так, ну давай какой-нибудь один. Есть тут, знаешь, какой? Devil's Chocolate Cake какой-то. Давай попробуем его. А, минимальный заказ у них на... от 13 тысяч вон. Нам что-то еще надо заказать. Смотри, вафельку взять с кремом или с крем-чизом? Наш заказ Все, готовится наша еда. 29 минут показывает. И, кстати, тут написано, на каком именно транспорте доставляют, будь то машина или мотоцикл. Вот тут написано, что на, на, на мотоцикле. Тут можно связаться с водителем, с доставщиком, вот пока еда готовится. Все, нам остается только ждать, как дальше будут продвигаться наши заказы. И там на карте, кстати, показано тоже видно, где мы географически находимся и где курьеры, прям как он так подъезжает, тоже все это прикольно можно отслеживать. Но пока мы до этого мы один раз заказывали, все четко вовремя доставили. Сервис был классный. Ну, проверим сейчас. Ну что, наша курочка уже приближается. Уписано 12 минут, но мне кажется, он быстрее доставит. А, подождите-ка, это не курочка приближается, а это приближается. Вкусняшка, оказывается. Если что-то, пожалуйста, встречайте вашего курьера. Кстати, здесь такая слышим с подъезде, что мы даже услышим, как он подойдет к нам к двери. Слышно, Точно. по Выйди туда. Что, смотрим? Да. Ой, смотрите, нам что-то подарили! Что это? Что что это? Какое-то что-то написали. Ну, только мы не знаем, что рискало. что нам дали, подарочек. Потом сфотографируем. <с он написал, милая. <сёк> вот это твой горяченький. <сёк> Наверное, второй тройку Сейчас проверим. Эта курочка наша-то где? Почему шепотом говорит? <сёк> здесь показывать на карте здесь. Что-то там нажимает, не может нажать. <связывая> Блин. <нет>. О, открыл. <связывая> Наверное, то, что решетка там не, не, не, не, не отобразилась. <связывая> я слышала, сколько я слышала не то. Смотри сколько. О, как пахнет, да? Еще чувственный запах. Нет, ты чего? Ой. И... И... Что это за лукшак? Похоже, он все-таки перевернулся, пока ехал. С чем-то заказом. А, оно уже посыпано. Помнишь, было на фотографии? ребята, мы Вау, мы не раз еще такой чикен не ели. О, еще что-то положили. Такого там не было или было? Не знаю. Может, ты заказал? Нет. Ну, посмотрим, что здесь. Капец, тут ну всего много. О, магнитик. Майонез. У -у -у. Редька. Какая-то штучка. Какой-то непонятно, что перилам, что-то этим любимая. Дали не период, что-то другое. Ну вообще зашибись. Дикер, вот ты зашибись. Это, сказать, что это? Сосиски, Сосиски с какими-то клетками. Тесто, наверное, mm -hmm. вот такое рисовое, да? Наверное. Ну, Такой тортик. Ну капец, у нас праздник живота. Мы столько не Это вот крем. Крем, крем. А, к. Бафлос. Что это? Вапелька. Mm. Угу. И тут всякие, короче, приборы. Папетки, вилочки. И этот крем, короче, на вапельку намазывать надо. Mm -hmm. yeah. Все, давай пробовать самое важное. Камни палочки. палочки. Давай, да, на камеру. М -м -м. Остро. Да? Причем <свист> <свист> <свист>. а нормально, Олег. <свист> <свист> Сладкий клятв. А сладость тоже есть. Москва. Угу. Это что, только попробуем? Вот после корочки речку попробуем. Это твоя любимая штука? Да. Угу. Перила. Угу. Она делает что-то не надо. Угу. Бургер Кинг и Макдональдс не сравнится, картошка офигенная. Да, что удивительно. Он такая ребристая. Как это да. порезать, интересно. На окно прям видит в чикен соус. ну курочка школа угу. Ну, кляк сладкий, как в Китае. Угу, давай купим. Попробуем. попробуем теперь вот это. Угу, Тут сверху лежит яйцо, наверное, да? Мы так думаем, что это яйцо. Ну что? Мне нравится. Немножечко вкус кари напоминает. Ты искай. много кладут сладости. Для меня это супер непривычно. Да, Дима не нравится просто читание, наоборот. Что в томатный сок, например, куча сахара кидает. Нет, не томатный сок, а вот именно сочетание мяса. Как вот кисло-сладкий соус и мясо. Мне нравится. У меня сразу ассоциация почему-то не с Кореей а с Китаем. Mm -hmm. Потому что только там. Постоянно так делаем. Ну, может потому, что я китайскую кухню попробовал первый вечер корейскую. Mm -hmm. Хотя российские корейцы наши, они же они такое не готовят. Там совсем другая еда. Нет, mm -hmm. mm. что второй раз я бы такой не заказывал. Ну можно просто другие выбирать, просто жареные. курицу, как мы помнишь, правильно? Что? Сахар, сплошной сахар. Даже я человек, который любит сладко. для меня это слишком сахар. А еще когда сочетание с мясом, это опять странно. Сахар с мясом. Давай вот это остренько кушай. Сейчас попробую диск вот этот. Mm. Что я тебе было доказать? Диск тоже сладкий. Ой. Похоже, все. Это все достанется тебе, Маша. Единственное, я попробовал вот эту вот штуку. Может быть, она хоть и удобная. Хотя ну, такое ощущение, что здесь тоже сахар. Ну это у вас Это рисовое тесто. И... сосиска и почему-то это опять в сахарном соусе да похоже все что здесь для меня самое вкусное это картошка выглядит это красивее опять же это Мои личные вкусы. Кому-то может быть такое нравится. Тебе нравится, да, Маш? Mm -hmm. Ну, просто вот это очень... Для Мострое. меня это не очень острое. Но я бы это съел, если бы это было не так сладко. Как раз тут килограмм сахара и тут. Мясо не чувствуешь, когда ешь курицу. Не чувствуешь сахар. Да ну не килограмм, ты что говоришь? Так? Ну У меня так, ассоциация такая, что вот на это все блюдо, вот сюда и сюда, по килограмму, вот сюда килограмм, сюда. Если попить что-нибудь. Так, у нас есть попить что? Нам ну сюда. это же десерты, это же так не еду, да, вон есть. А, Колу? Угу. Ну, Подготовка кола оригинал taste написано. Угу. Ты что у нас зеро обычно пьёшь. Да, на ноготочку Но Там нельзя было зеро выбрать, да? Ну так, чтобы поменять, нет, может быть надо было просто написать им, Чтобы поварили зеро, если есть. Сахарный укол, я думаю. Блин, мне ну, жалко, что сильно, конечно, островатая она. В смысле, ты не можешь это съесть? Это не сильно острое. Да. Да. Я не говорю, что прям супер сильное. Но... Я помню, ты ела блюда, которые для меня были острые. Ты говорил, что они не острые. Да. Да. А здесь наоборот. Я могу точно сказать, что это не супер острое. Ну, такое со стринкой. Есть майонез еще. Mm -hmm. Прибивай вкус чем-нибудь. уже курица наелась точно. Да. Тогда тебе это хватит. На две недели можешь. У <звы> запах вот этой перилы чувствую отсюда. Это тоже очень странное сочетание этой травы. А ну, что напоминает? Мне угу. напоминает какие-то, как будто вот, траву скосили до зоны косилки. Хотя трава еще вкусно пахнет, а это круто вот одуванчик какой-то. На вкус он намного хуже, чем пахнет, на самом деле. Такое немножко вонючие. Странное сочетание. Так же говорят же, что корейцы. Помнишь, мы смотрели видео Кости Ани Пак на канале Типати? Вот они рассказывали, что корейцы тащатся по именно сочетанию сладкого и соленого. То есть мясо и так мясо не соленое у них. Ну, оно соленое. Почему? вообще не соленое. Попробуй вот эту вот штуку. Ты же это тоже пробовала вот это? Да, да, mm. пробую. Ой. Ой. Это вот аккуратно. Мне кажется, лучше это вот сюда уж положить. Ту жарилось это во фритюре точно. Да. Угу, такое тесто, как у жаристых пирожков из с маслом достаешь. вкусно. Буду продолжать есть свой картофель. Фри или что это? Не знаю. Да, картошка фри. Так, это мы все попробуем. Ну так обидно Дима. как же, я там как буду бы есть одна. Ну mm. это уже не увидеть ничего. <свист> <свист> <свист> <свист> Столько еды. Пол килограмма. Да? Да. Много. Картошку хоть бы дает. Или ты наелся, или что? Картошку? Да нет. Я хочу просто еще вот попробовать. А -а -а. То, что мне привезли. Давай закроем, да? У, -у, -у. У, -у, -у. У меня надо посмотреть, что там мы заказали. Это я уже не помню по названию. У меня пахнет несколько. Да, угу. да, понюхать. У тебя что-то там шоколад? А мне не надо ничего добавлять сюда, нет? Нет, здесь только вот такой вот стаканчик. Для да, ну, ладно. Это трубочки? Да. Может надо размещать лучше? А у меня смотри какая трубочка. Лопатка. Может быть, это А, у тебя... точно это тебя должна. Да, надо. Вот такие трубочки интересные. У нее плоская трубка. Mm -hmm, так видно. Плоская тр... трубочка. Ну что? Mm -hmm. Сначала моя. Мы... Только смотри, аккуратно очень холодненькое. Да. А оно ну, даже не менее, слад... менее сладкое, чем курица. Да. Скажи. Mm -hmm. Вкусно, такой да? э кисло-клубничный. Это йогурт с йогуртом. Mm -hmm. Ну Вкусно, да, йогурт. Да? Ну, такой я клубнику не очень люблю. Но да, это менее сладко чем курица. Курица капец сладкая. Пробую я. Mm -hmm. Обычный нескрик. Ничем не отличается. Хочешь попробовать? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну давай вафлику попробуем. О, у нас же вафли вообще есть точно. Ну, вафли. Я думаю, тяжелой спок. Вот, сливки. И вот такой у нас еще дьявольский шоколадный тортик. Mm -hmm. Прослипки для чего? Для вафли. Я же спросила с крем-чизом или со сливками, ты сказал, что со сливками. Вообще не помню такого. Вот это это просто сахар. Попробуй. Для меня это просто чистый сахар, который я кладу обычно. Да, сладкое С Сахарная, да? Ладно. Ты не будешь тебя? Не, не знаю. <свят> Попозже. Решим. Так, сейчас попробуем вот эту вот штуку. Аня, смотри на скотч. Mm. Mm -hmm. Сейчас с двух сторон, чтобы не выпало. Почти уже. О, я справился. О. Mm -hmm. Хорошо уходный. Mm -hmm. Добротно. Mm -hmm. Ты можешь поставить? Да и что? Вот мы поставили, что дальше. Чтобы от него отломить. Но mm -hmm. пробуй первый mm -hmm. вкусно. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Такое тебе должно понравиться. Бисквит мягкий, шоколадный крем и сверху темный шоколад. Да, это прям вкусно. Угу. Прям такая шоколадная штука. Ну, он называется. девочка, шоколадный торт. Угу. мягкий такой. Он не сахарный. Он прям шоколадный. Не шоколад такой. С какао, прям какао, ощущается. Угу, темный. Угу. Что тебе больше всего понравилось? Ну, я скажу так: что мне больше всего понравилась курочка, просто жареная, все-таки без соусов. Ее в этом видео нету. Этой курицы. Да, да. Но из этой понравилась все-таки не, не острая больше. Она не такая сладкая, как острая. Ну, лично мне так показалось хот-дог а, как нибудь Да, понравился. Но э, я бы это попробовала Вот один раз попробовала. Так, конечно, такую еду ну, вот именно как хот-дог, нельзя кушать постоянно. Так один раз любопытство попробовать, но вкусно. Вот прям как жареный такой вкусный пирожковое такое тесто и копченая маленькая сосиска как охотничья. Очень понравилось. Из, вообще из этого сета первое место это картошка. Да только хотел сказать. Мне тоже картошка очень понравилась. Прям вообще она такая необычная. Во-первых, она рифленая, такая странная. Это специальная терочка uh -huh. ее. Перила uh -huh. это вообще не мое. Нам, кстати, в карантинной коробке давали листья перила. Они. В, ну, как кимчи, вот из перила. Это, не знаю, мне вкус вообще не нравится. Да, из видов корочки, вот этот, с который с яйцом сверху мне понравился больше. Он не такой сладкий, он не острый. Этот, как бы, все равно для меня почему-то. Ну не знаю, вот сейчас он как-то сильно островато. Вот и тебе. Ну для меня вообще, как я уже сказал, большая странность что курица может быть такой сладкой во-первых такой кляр очень странный склизкий и сверху вот это вот все сахарное у меня курица ассоциация что должна быть солью соленая то есть я должен почувствовать вкус курицы но я к сожалению чувствую только вкус сахара не знаю почему ну вот еще извини что перебиваю вот ту курочку которую мы попробовали, просто без вот этих вот соусов Просто она в пляре, жареная. Вот она была вкусная. Так, по поводу хот-дога тоже ничего сказать не могу. Сосиска с сахаром и тестом из риса. Но, ну, видишь, то, что полили вот этой вот э, сверху угу. вот, с сиропом, этим Рис, соусом. Рисовое тесто, сверху точно также э, сладкий соус. Сосиска для меня должна быть также соленая, либо с майонезом тем же, с кетчупом. Ну, как-то так я привык уже. Такие вот вкусовые предпочтения. не mm -hmm. вот курочка, которая идет сверху с яйцом, ничем не отличается от курицы, которая э, с перчиком. Единственное, mm -hmm. это острая, а это нет. Нет, Всё. она отличается, у нее вкус на кари похож. А, она вкус не... карри, да. Она здесь... не такая сладкая. Ты, если сравнишь еще раз, ты почувствуешь, что она не такая сладкая, как вот эта. Я просто не очень... Я люблю сахарное все, но не до такой степени, когда чувствуешь только один сахар, да. тем более с мясом. Что касаемо десертов? Конечно. Десерт. Вафля вот. это... Вафля. Это прикол вообще. Я, я думаю, что вафли вообще, в принципе, испортить невозможно. Она как будто сделана из сахара. Как будто сахар просто залили вот в форму. И чуть-чуть а. добавили какой-то муки, а так? М да. Эх, два ингредиента. Не, наверное, три яйцо, чуть-чуть муки и остальное сахар. М -м. Вот без преувеличения, чисто сахар. Sticks. Ну теперь можно такое съесть? Да, я может быть. Утром а, завтрак быстренько mm -hmm. это съем. А сливки хоть попробовать не Знаешь, хочешь? Сливки я вообще в принципе, мол молочку не очень люблю. Поэтому сливки это для тебя. Нет, я вот. это тоже нет. И из десерта... Вот, вот, вот этот вообще тортик вкусный. Как он там назывался? Мы напишем. Devil's Chocolate. Devil's Chocolate. Он прекрасен. А Мне очень понравился этот йогуртовый шейк. Очень вкусный. Я тоже как бы не люблю искусственный вкус клубники, но здесь он такой легкий вкус, и он не сладкий относительно всего остального. Вот эти два десерта, они не сладкие. Ну, как бы они немножечко сладковаты в меру, как должно быть, но не более того. В России, я думаю, если было бы что-то подобное, было бы намного слаще. Вот здесь как-то все обратно. То, что нам привычно видеть сладким, оно у них. Не такое сладкое, как у нас, а то, что при... мы привыкли, чтобы было не сладким, у них наоборот, чуть-чуть сладкое. Ну и по поводу своего, вот этого вот коктейля, это, как я уже сказал, это просто ну, концентрированный Несклик. Сто... Да, не стоит этих денег. Я бы не сказал, что это не вкусно. Для тех, кто пробовал Несклик, знаете, прям в таких какао, в желтых таких пластиковых упаковках, не знаю, пилаты нет мы в детстве просто ложками прям этот Нейскрик кушали. Я хорошо знаю этот вкус, вкус детства. И это просто молоко и этот Нейскрик. Ну, странно, там написано было шоколадный. Вот он, по идее, должен быть с шоколадом, а не с... А не как несколько. Ну, в общем, да. Да, будем дальше пробовать какую-нибудь интересную еду. Заказывать, может быть, через другие приложения попробуем, в общем... Мы только э, второй раз заказали И То есть, это только начало. Если вам интересно видео такого формата, обязательно пишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы мы еще попробовали. Mm -hmm. Хотя мы сами на самом деле много еды здесь не знаем. Для нас все это ну, новое. и Хочется. Естественно, хочется всего попробовать, и mm -hmm. в принципе мы даже не знаем, с чего начинать. Поэтому, может быть, что-то вы подскажете, что обязательно прям в первую очередь нужно попробовать в Корее. Mm -hmm. Спасибо, что посмотрели видео. Если вам понравилось, ставьте лайки. Да, ставьте большие пальцы вверх и обязательно пишите ваши вопросы. Вот. Увидимся в следующем видео. Пока.